Всем привет! Если вы думали, что только люди способны на безумные поступки, то вы сильно ошибались и в сегодняшнем ролике вы увидите самые невероятные моменты из жизни животных, в которые бы точно не поверили, если бы их не сняли на камеру. По-моему, эта собака владеет мечом лучше, чем вся сборная России по футболу. Здесь только не хватает песни Селин Дион. Помните лошадь из прошлого выпуска, этому парню повезло еще меньше чем ей. Это наверное самая надежная охранная система для вашего дома. А так проходит обычный день для жителей Австралии. Когда вокруг нет гор, то можно залезть и на пальму. По моему этот богомол покруче даже самого Брюса Ли. Вот почему водителям лучше не злить собак. Оказывается, в животном мире можно встретить не только Брюса Ли, но и Джеймс Бонда. Эта птица, наверное, увидела мультфильм «Лови волну» и тоже решила стать серфером. Рыбаки берите на заметку, какую приманку в следующий раз нужно брать с собой на рыбалку. Неважно насколько хорошо ты танцуешь, все равно у этого медведя движение намного лучше. Когда вы приходите в зоопарк покормить животных, не забывайте что другие тоже это видят. Кто-нибудь не показывайте уже этот мультик животным, а то скоро они все станут серферами. Так нечестно, у зеленой команды явно численное преимущество. Не видел никого лучше, чтобы ему так шли солнцезащитные очки. Это выглядит так, как будто они попали на концерт с По-моему эта лошадь отлично подходит под слоган рекламы Сникерс. Ставь лайк, если тоже сначала подумал, что это кричит она. А вот еще один день из жизни в Австралии. Тот момент, когда ты выглядываешь в окно, а там белка с рысью играет в догонялки. Все таки животные тоже умеют устраивать пранки. А этот песик решил помочь девушке и придать ей немного свежести в такой жаркий день. Если честно, то я впервые вижу такую счастливую лесу. А так выглядит настоящий рай для кошек. Если вам лень выгуливать собак, то всегда их можно приучить к туалету. Лучший друг никогда не бросит тебя в беде. Так вот для чего слонам нужен хобот, <ролк> а этот песик точно знает толк в развлечениях. Кто-нибудь знает где можно взять такую птичку? Автор этого видео постоянно прикармливает калибри, которому уже дал имя Гектор. Когда ты наконец купил себе машину и можешь похвастаться перед соседями. А как выглядит ваше лицо, когда вас щекотят? Oh God, awesome. right, just, like По моему мы много еще не знаем на что способны насекомые. А это именно тот момент, когда ты просишь чтобы тебя не фотографировали, но они все равно лезут, чтобы сделать с тобой селфи. А вот еще один точно такой же случай. Интересно, как она вообще туда залезла? Если вам надоело танцевать с девушкой, вы всегда можете сделать это с акулой. Был бы у меня такой жираф, но вы поняли. Если вы никогда не видели, как орангутанг пьет горячий чай, то это видео точно для вас. Пишите в комментариях, какие моменты вам понравились больше всего, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.